Садитесь. Вниз, вниз, вниз, вниз. Пусть загорается. Не то ли пальцы сидят. вот это не будет гореть? Нет. Круто! Города. Смотри сюда. Каждого вот ребенка я оценил как какой-то свой мини-проект. И когда вот ты видишь, как ну, что-то у него получается, что-то получается бить какие-то удары лучше, там какой-то маваша крутой, ты как все это принимаешь на свой счет и тебе ну, нереально круто, так эмоции, которые не передать вообще словами, ты Ты думаешь постоянно, там, ложишься спать, думаешь так, этому нужно то, этому это. И постоянно вот, всегда в голове такая сумбур, как бы улучшить достижение того или иного спортсмена. В общем. Поэтому это. Тренерство, мне кажется, это то, чем я должен был заниматься и, и занимаюсь. И это очень интересно, в общем, для меня. Все, выехали мы из Арявчика. Заехали в город Стрий. Посетили музей Степана Бандеры, он тут жил, вот. а вот сейчас остановились возле школы, в которой учился Степан Бандера, здесь мемориальная табличка. Судя по улочкам, приятный такой городок, но мы долго здесь задерживаться не будем, нас ждет долгая дорога в Николаев. ужасное жарище мы приехали как называется мы приехали в теребовлю в замок теребовлянский тернопольская область погода вообще не щадит это мы в карпатах сидели там-то утром прохладненько, вечером прохладненько, днем как-то ну более-менее сносно. А сейчас вот едем, кондиционер вообще не спасает. Окна открываешь, воздух горячий. Вот как-как доехали, блин. Че дороги вот такие трясет колбасит. Женька вообще всю дорогу спит, голова болит. Доехали до замка, тут еще подняться на него надо. Зато видок. Ничего такой симпатичный. Вот это получается, что я на крыше этого замка стою. Вот тут еще что есть. Наружу выглядит даже эффектнее, чем внутри. Он такой как-то возвышается, такой величественный. А тут получается вот поле. замка памятник тут есть еще там какие-то лавочки стоят и... и зеленый театр ого Смотрите, как классно лавочки стоят. И сцена. На Урнце, тихо жарко. Мы нашли детское кафе в череповле. Заказали себе всяких фруктовых салатов и молочного коктейля. Ждем. Бегают куры, мы их распугали немножко. Вот они от страха нам яичко снесли. Всем привет, с вами я, Любомир Борода, и это город Хмельницкий. Мы приехали вчера уставшие вечером сюда. Вот, уже не стали нигде гулять, вписались в гостиницу, поели и стали отдыхать. Гостиница называется «Отель Центральный». Очень такая даже ничего, недорого, с завтраком. Ну, собственно, помыться, где есть, кондиционер, вроде такие незасранные номера. В общем, нам понравилось. Утром позавтракали, сейчас пройдемся по городу, этому немножко в центре и поедем в Винницу памятники хмельницкого обозначены вот таким вот такими табличками обозначены табличками с qr-кодами а, такое уже несколько раз замечал в разных городах украины в николаеве такого пока нет вот хочется чтобы тоже было вот, в некоторых городах делают э, квест с какими-нибудь животными я уже рассказывал ставят qr-код и надо идти по номерам э, по разным памятникам культуры или архитектуры, истории. Тут вот таблички на домах. Можешь также отсканировать, сразу прочитать, что это за памятник. Поедем дальше. Время не ждет. Привет, друзья, меня зовут Любомир Борода и это мой канал. На своем канале я рассказываю о путешествиях по Украине, о хонд мастерах о своих любимых хобби, о своих друзьях. Помню вас со своими приятелями, друзьями, их увлечениями, со своей интересной работой, хобби, со своей дочкой Евгенией. Всем привет! И... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить меня это очень мотивирует для создания интереснейшего контента. Рад каждому из вас, спасибо, что смотрите мой канал. С вами Левомир Борода. Подписывайтесь, не пожалеете. Мы приехали в Меджиборш. борш крепость. Очередная точка нашего путешествия. Женя говорит, что ей уже надоели крепости и замки. Мы тут уже второй раз. Первый раз мы ехали как-то тоже с какого-то экскурсионного тура с компанией Лидер Тур. И заезжали сюда ну, просто глянуть. Здесь проходил какой-то э, фестиваль байкерский. Стояла сцена. Вот, вот на этом месте, помню, были пивные палатки, также туалеты. Вот. А там, дальше прямо, сейчас покажу, были развалины. Вот. Мы так по ним немножко полазили, нас пустили, и мы уехали. Сейчас уже развалены вот эти закрыты. По всей видимости, на реконструкцию. Поэтому туда мы уже пройти не сможем. Вот они. В прошлый раз там можно было полазить так неплохо. Там? Фу. Круто? Фу. А -а -а. На Классная башня Плохо, что такое окна грязные ну, тут ты уже вниз? Женя, осторожно так. Хорошо. Это вот туда мы сейчас поднимались. Мы снова в Виннице. Специально приехали в Винницу, чтобы побыть здесь побольше. Вот. Но на улице так жарко, что мы отдохнули пару часиков гостиницы, сняли себе здесь квартиру. Вот Пару часиков отдохнули в квартире и решили все-таки выбраться, но идем и достаточно так жарковато. поделиться с вами одной очень приятной для меня новостью просматривая буквально вчера свой youtube аккаунт на какой-то хмельницкой заправки вот, я обнаружил что перешел порог 10 тысяч подписчиков это очень значимый для меня результат я благодарен каждому из вас что подписываетесь что смотрите вот и очень надеюсь что дальше будет больше первый Тысячу подписчиков я сделал в конце декабря прошлого года. Вот сейчас август, у меня 10 тысяч. Я очень рад. Спасибо вам всем большое. Вот мы и покидаем винницу и направляемся в сторону дома. Сейчас сниму немножко деньжат и погоним. Ну что, скажем винницу, до свидания. из Мигеевского. Он тебе сейчас расскажет наверху. Он дает инструктаж. Передавай привет Иван Ивановичу. Иван Иванович, здрасте. Жень, как ты, ощущения у тебя? Нормально. пожалуйста, мне по телефону. не зацепиться, опускаемся по ступенькам на самую крайнюю. Угу. Mm -hmm. Ниже опускаемся. Угу. Mm -hmm. Еще вторую ногу тоже туда ставим. Если готовы, присели и поехали. Готовы? Mm -hmm. да? да. Сели, уехали. Не испугалась? Нет. Красиво, да? Успели рассмотреть эти сопримечательности? Да. А это хорошо. Как ощущения? Это... Это нельзя словами описать. <смех> <смех> это было безумно, нереально, охеренно. Это было очень круто, вообще, мега-троллей. Мы в Николаеве. Женя, ты довольна приехать домой? Довольно. Так, как и обещал, проведем розыгрыш розыгрыш браслетов первым. Давайте разыграем браслет вот этот вот с хищником. Вставляем ссылку на видео. Жмем, мне повезет. Всем вот так привет. Итак, Важницкий Георгий. Сейчас перейдем к нему в профиль. Посмотрим, есть ли у него... Репост, Да, репост есть. Георгий, я тебя поздравляю. Вот, ты победил <coughs> и выиграл вот этот самый браслет. Я с тобой свяжусь, и мы оформим э, процесс пересылки. Так, и давайте сразу же определим еще одного победителя на браслет вот этот. Так, жмем опять, мне повезет. Андрей Пось. Сейчас посмотрим профиль Андрея. Так, вот он. Репост есть. Андрей, я тебя поздравляю, я с тобой свяжусь. Спасибо за участие. В ролике про Портер Паб. Мы разыгрывали 3 литра пива от Портер Паба. Давайте сейчас узнаем победителя. Так, подгружаем видео, жмем Мне повезет. Выиграю, зайду в этот же паб, чтобы никто не заморачивался с пересылками Так, Facebook, вот пост, лайки 13 ос Давайте посмотрим Есть, вот Александр Осиков Александр, поздравляем тебя, передадим твои данные в портерпаб Соответственно, я с тобой свяжусь И сходи обязательно зацени это пивко Поздравляю тебя еще раз